Всем привет! Сегодня я покажу, как установить VM VirtualBox. Э, ну, он у меня сейчас не установлен, короче. И э, перейдем на официальный сайт. В объем в поиск VM. Ну, или можно просто VirtualBox. Можно VM VirtualBox переходим в рак в virtualbox у меня раньше была 6.08 и я не хотел обновляться но потом про установка windows и сейчас ну нету смысла не скачивать virtualbox 6.0.10 ну ладно сохраняю файл ну короче только что запись ушла из-за того что открылся проводник я записываю такими средствами то что у меня тут ну короче встроенным в десятку ну и теперь ждем это можно закрыть нам нужно ждать, пока, ну, не э, загрузится закружка Так, что? Э, <связывая> вот, короче, вот э, у нас э, загружается. Ну, и надо же. Эм, ребята, короче, только что кончилась запись, э, потому что я взял Firefox, ну, короче. Э, ну, я это склею, потому что тут есть видеоредактор. Я это склею. Ну, еще не загрузилось. Буду использовать WinRAR чтобы открыть ее. Может, потом скачаю бандикам. Но только э, скажите э, вам, что лучше? Вот э, такая хроновая запись или нормальная запись, но с надписью www.bandicom.com может я скачаю как просто боюсь боюсь короче заразить комп а то мало ли что уже было и чуть не лишились компа ноута ну, у меня ноут Но оно довольно долго у меня качается. У вас будет, скорее всего, довольно быстро. До сих пор не скачалось. Почти закачалось двенадцать и десять. Ну и сейчас просто подождем. Ну все, открываем это. Эм... Ребята, короче скачался я и открываем этот файлик. Кусками сейчас буду снимать. Открываем. Так. Пока что он... И если он будет что-то говорить, установить, вот так вот, а, на все соглашаемся. Так, ребята, нажимаем next. Я сейчас вам объясню, хоть тут все и не на английском. Ой, то есть на русском. Далее опять next. Next. Нажимаем. Ничего не меняем. Так. Uh, create Starts Menu Interiors. Это создать в меню пуск uh, ярлыки. Тут это ярлык на рабочем столе. Как хотите, но мне он нужен создать шорткат инжеку не знаю но оставляем все next и нажимаем кнопку install ну вот и э, тут уже прогресс я наверное устану делать монтаж знали бы вы сколько я уже 8 кусков уже записал короче очень долго, наверное, будет. Осу ну, рендериться, мне кажется, будет долго. Так, мы ждем, ждем и ждем. Наверное, я все-таки установлю бандикам и кракну его. А что мне еще делать? Потому что, ну, с этой штучкой у меня ничего не будет хорошего. С этой штукой я могу нормально снимать игры, а уроки по БАТ нет. Ну, видео будет только это такое херовое. Так. Ну, тут, короче, оно вам скажет от имени администратора открыть. Соглашаемся, открываем от имени администратора, там, ну, контроль учетных записей, нажимаем да или yes, в зависимости, какая у вас винда стоит, английская или русская. Ну, может, у вас Linux, ну, и... И да, вот, он просит установить. И мы нажимаем «Установить», потому что, ну, так надо. Ну, короче, устанавливаем. Это обязательно. Потому что если вы что-то не сделаете правильно, тогда у вас может, ну, что-то не работать. Так что делаем все, как говорится. Копирование файлов. Только что было? Может я повторю, повторю это видео, когда скачаю Бандиком. Только я боюсь, а вот вдруг если я потом виртуальный и все. Оставляем галочку Start Arakawa Virtual Box 6.0.10. After... Insulation. Ну, может у вас не такая версия. Это сейчас 2019 год, 30 0 -8 2019 год. Может у вас там будет уже какая-то 6.015. Но э -э -э, все э, не меняется. Ну и нажимаем финиш. Все, ребята. Ну, и теперь можно нажать кнопку создать и создать виртуальную машину. Ну, тут мы создаем просто. И а, а, тут такой прокол. Ну, тут а, плюс такой. А, когда... Вы тут что-то пишете, допустим, Microsoft Windows или просто Windows 7 и добавляете 64 или 32, тогда оно у вас создаст 32 или 64 бита. Ну ладно, я вам сказал это. Всем пока, всем хорошего дня. Я вам все рассказал. И я, наверное, повторю это только с Бандиком и а то, но ну, это просто пипец. Монтаж будет очень тяжелый. Ладно, всем пока.